Посмотрите, как ведет себя мяч, который вы держите на ладони. Мяч находится в покое, и вы ощущаете с его стороны некоторую тяжесть. Но если мяч отпустить, он упадет на землю. И как бы вы ни пробовали бросать этот мяч, он все равно будет падать на землю. Причиной падения мяча является действие на него со стороны земли. Земля притягивает к себе все тела. Сила, с которой Земля притягивает к себе тела, называется силой тяжести.